Всем привет! Меня зовут Юлия Беляк. Я много вам рассказываю о всех тонкостях татуажа, но мы совсем не говорили о том, что такое татуаж, какие у него преимущества и вообще зачем он нужен. Давайте сегодня это исправим. Татуаж безумно экономит ваше время и вы выглядите всегда ухоженно Например, вы молодая мама и бессонные ночи уже просто сводят вас с ума Вам хочется всегда выглядеть красиво и ухожно, но краситься времени совсем нет с перманентным макияжем вам совсем не нужно будет об этом думать Вы всегда будете выглядеть свежо и опрятно Татуаж помогает нарастить брови там, где их нет. Люди-солапейцы солопецы это частые клиенты студии татуажа, ведь перманентный макияж позволяет им вернуться к привычному образу надолго. Ведь с помощью татуажа можно сделать красивые натуральные брови, которые никто не отличит от настоящих. Татуаж удобен при слабом зрении. Если глаза вас подводят, то подводить их еще сложнее. С очками делать нормальный макияж невозможно, а без них вообще ничего не видно. Доверьтесь вашему мастеру, и вы больше не будете сталкиваться с проблемой макияжа при плохом зрении. Вам не придется мучиться с подводкой или карандашом, ведь макияж уже всегда будет на вашем лице. Татуаж – отличная база, многие наши клиентки не красятся каждый день, ведь все, что нужно, уже приукрашено. А если хочется выйти в свет на какое то вечернее мероприятие, то по форме татуажа можно слегка нанести косметики, и вечерний макияж готов. И это не занимает много времени. Татуаж не смывается водой. В отпуске на море, в бассейне, в спортзале, в бане или сауне вам не нужно будет брать с собой косметичку, ведь ваш макияж просто не поплывет. На самом деле мы можем очень долго перечислять все плюсы татуажа. Давайте лучше вы в комментариях напишите о том, какие плюсы в татуажа раскрыли для себя вы. Будет интересно почитать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!